Здравствуйте! Я думаю, что мое видео смотрят любители орхидей. И вот для любителей орхидеи, которые хотят такую красоту размножить, я предлагаю испытанный рецепт питательной среды для выращивания орхидей из семян. Можете увидеть. Я уже сеяла семена орхидеи. И вот такие сеянцы живут у меня в банке. Вот. Сейчас я вам предлагаю похожий тот же рецепт, на той же основе, но чуть-чуть усовершенствованный. Итак, что же нам нужно для посева семян орхидей? Мы приготовим литр питательной смеси. Нам нужно 900 миллилитров желательно дистиллированной воды, 100 грамм пюре из томата без семян и кожицы, 40 грамм пюре из банана, желательно брать спелый банан. Мы используем 20 грамм сахара. В своем рецепте это вот видите столовая ложка приблизительно в некоторых рецептах еще добавляется мед 4 5 грамм но я придерживаюсь той мысли что при варке при стерилизации наш мед окислится и превратится совершенно в противоположные вещества, не те кислоты, которые стимулируют растения. Поэтому мед я не добавляю. Кто хочет, 4 грамма меда. Удобрение для орхидей, комплексное удобрение для орхидей из расчета на 1 литр воды. Видите, здесь не только комплексное удобрение, но и чуть-чуть беленькие шарики. Это чуть-чуть. Убрала я ну, небольшую часть комплексного удобрения и добавила азотные удобрения, Потому что моим сеянцам, я вижу, не хватает азотных удобрений, которые нужны на первой части. Но... Полностью заменить нельзя только азотными удобрениями, потому что азот это все-таки еще и способствует ну, гниению, скажем так. Поэтому надо частично, чуть-чуть, где-то пятую часть удобрений, нормы, можно добавить еще азотные удобрения. Нам на литр смеси надо 4 таблетки активированного угля один пакет 10 грамм агара агара 10 грамм агара достаточно для того, чтобы нормально загустить питательную среду. Также можно воспользоваться, использовать 80-100 грамм крахмала. В общем, крахмал должен быть густой. Сейчас я покажу среду. И варки питательной среды у вас должна получиться, на крахмале у вас должна получиться среда немного гуще, чем вот это у меня. Но не делайте подобие камня какого-то или резины. Вот она должна быть немного гуще. Вот, поэтому попробуйте 80 грамм. Если вдруг вы увидите, что маловато при остывании, добавьте еще. Еще нам нужно э это у нас э витамин В1, 1 миллилитр. Вот я возьму половинку этой ампулки витамина. Итак, приступим. 10 грамм агар-агара я залила водой, вот тщательно перемешаю и оставляю для набухания. Вода это из общего количества корыц рецептуры. К сахару добавила удобрение, перемешала, также давим, измельчаем вот активированный уголь и смешиваем сюда с сахаром. 4 таблетки активированного угля хорошо измельчаем очень тщательно я протерла томат сделала пюре 100 миллилитров получилось выливаем его сюда в кастрюльку и сейчас буду протирать наш банан Смотрите, банан спелый, не порченный. Он мягкий, хорошо протирается. Вот протираю банан через сито, так же как и томат пюре. Вот однородная у нас масса получается. Получилось около двух столовых ложек пюре из банана, то есть 40 грамм. Сейчас все это заливаем, засыпаем еще сюда сахар с удобрением и активированным углем. вот так заливаю водой вот такая смесь у нас получилась сейчас я открою эту ампулку добавлю половинку сюда в смесь и ставлю кипятить вот наша смесь уже готова но здесь еще нет Агара. Вот пару минут до смесь кипит. Добавляем уже распустившийся агар. Добавляю агар сюда в смесь. И перемешиваю до однородности. Вот, добавила агар только что. Сейчас закипит. Пару минут покипит. Выключаю. Чистые, помытые банки. Не сериализовать их, не нужно, нет смысла. Наливаем. Агар, смесь это пока теплая. Вот, получилась наша готовая смесь. Вот такая она. Видите, с кусочками угля, с фруктовым ароматом. Пока она теплая, разливаем по баночкам. Вот я использую для этой цели лейку, чтобы у меня смесь не попала на боковые стенки банки. Вот так наливаю чуть более 100 грамм или миллилитров вот приблизительно полтора два сантиметра этой смеси достаточно будет на 8 банок точно и закрываю крышкой то я хотела вам еще сказать Меня спрашивают, обязательно ли кипятить, э, стерилизовать эту смесь с перерывом в 5 дней. Да, я считаю, обязательно стерилизовать эту смесь, готовую его с перерывом пять 5 дней. Почему? Э, сейчас наша среда не стерильна, потому что у нас не стерильная баночка, э, не стерильная крышка. Мы сегодня, или в крайнем случае завтра, ставим стерилизоваться эту среду. Питательную. И через в течение пяти дней мы обнаружим, хорошо ли наша среда простерилизовалась, нет ли там плесени. Вот. И там, где не, ост... не будет плесени, то мы простерилизуем. И уже можно на следующий день после стерилизации второй сеять семена. Даже в тот же день, когда остынет. Вот так. Остывает смесь на основе агара. Вернее, застывает, становится желеобразной. Тогда, когда температура... Ну, где-то минут через 10 после остывания. Вот. Что еще. Вот я разлила всю питательную смесь по баночкам. У меня получилось 7 полноценных банок с смесью где-то по 1,5-2 сантиметра И также, если вы хотите уже рассаживать растения, то вам можно вот такие не широкие, но высокенькие баночки, где можно посадить 2-3 растения. Они поменьше будут тоже. Или вот такие совсем низенькие баночки для посева семян. Возможно, немножечко меньше будет попадать света, но в то же время будет попадать рассеянный солнечный свет. Вот. И здесь места хватит для ваших всходов. Все эти баночки, которые заполнены средой, нужно сегодня или завтра простерилизовать. Я стерилизую, как обычные консервы, в широкой кастрюле, высота, которая выше немножко высоты баночек. Вот. В воде. Воды наливаю в кастрюле приблизительно вот так. Под низ кладу сложенную салфетку несколько раз. Вот, и кипятятся у меня эти баночки полчаса с момента закипания воды. Потом они остывают в той же воде, и после этого только я вынимаю. Когда ваша питательная среда готова еще находится в кастрюльке, вы... Проверяете pH содержание вашей питательной среды. Какая кислотность? Кислотность для посева семян фаленопсиса должна быть от 4,8 до 5,5. ,5. Это вы сможете проверить лакмусовой бумажкой, которая продается в магазинах химреактивов, если или с содой, или э, лимонным соком или лимонной кислотой. Я два раза готовила питательную среду, почему-то у меня получалось нормально в этих пределах. Мое видео не адресовано специалистам которые в лабораторных условиях выращивают семена орхидей. У меня подобрана одна из самых простых питательных сред, которые можно приготовить в домашних условиях. Также все оборудование, которое есть в домашних условиях, и я Буду рассказывать о посеве семян, о рассаживании сенсов исключительно из своего опыта в домашних условиях, в приспособленных домашних условиях, без рабочего стола, лабораторного стола, с проветриванием, с облучением ультрафиолетовыми лучами и так далее. Все приспособлено. Поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. До свидания, до новых встреч. Я готовлю питательную среду в приспособленных домашних условиях. Все это очень элементарно и совершенно непрофессионально. Если кому-то Неинтересно. Вы считаете вы примитивно все это? Ну, извините, не все у нас в стране би не биологи.